Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Итак, Санкт-Петербург отмечает День военно-морского флота. И сегодня я вам покажу, как проходила генеральная репетиция Парада военно-морских сил. Российская Федерация и ее вооруженные силы торжественно отмечают День военно-морского флота. Последнее воскресенье июля. Как линза фокусирует морские традиции разных эпох в истории российского государства? Учрежденные в 1939 году постановлением Совета народных комиссаров СССР этот ежегодный праздник соединится с 300-летним российским опытом проведения смотров и прохождений военных кораблей по случаю побед в морских сражениях Государственных праздников и памятных дат. Сегодня в целях демонстрации обновленного облика нерастущей мощи военно-морского флота в Санкт-Петербурге пройдет шестой главный военно-морской парад. В нем примут участие моряки Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов. Каспийской плотилии, а также военно-морской базы Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. В 1814 году подписал указ, где повелел ежегодно проводить военно-морские викториальные дни с торжественными богослужениями, морскими парадами, шествиями войск, фейермерками и салютами. Как символ преемственности поколений и сохранения морских традиций страны возглавляет парадный строй кораблей 54-пушечный парусный линейный корабль «Болтава», воссозданный по чертежам и моделям XVIII века на исторической верфи Санкт-Петербурга. В парадном строю современный малый ракетный корабль «Великий Кустю». Представляющий краснознаменную каспийскую флотилию. Командует кораблем капитан второго ранга Максим Никифоров. Здравствуйте, товарищи! Военно-морского флота! Малый ракетный корабль проекта Уян М представляет новое поколение ракетных кораблей военно-морского флота. Он относится к классу река -море и имеет малую осадку, что позволяет быстро перебрасывать его по внутренним водным путям. Корабль оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками калибров, неоднократно доказавшими свою эффективность в ходе боевого применения. ТРЕВОЖНАЯ на воздушной каверне Т-67. Несет на своем борту броне автомобиль повышенной защищенности. С гвардейским военно-морским флагом 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флорума. Почетное наименование «Гвардейское» бригаде присвоено указом президента Российской Федерации Легендарный крейсер достроил звание «Квардейского оборудования Великой Отечественной войны». Гвардейский военно-морской флаг крейсера доверено провести экипаж противодиперсионного катера «Умармеец Татарстана». Строюмовские трачи командуют одержавшие победу команды Сочинского. организация в этого с Многоцелевой малый ракетный корабль «Зелёный долг» командует кораблем капитан второго ранга Артём Старков, а также артиллерийской установкой крупного калиния. ...передовыми комплексами управления противовоздушной обороны, навигации и радиоэлектронной борьбы. Продолжает строй ракетных кораблей, малый ракетный корабль «Советский». Командует кораблем капитан третьего ранга Александр Разин. Ракетные корабли проекта «Каракул» не имеют аналогов в мире по своим конструктивным и боевым возможностям. В строю малые противолодочные корабли «Каракул» под командованием капитана-лейтенанта Евгения Петрова и «Казанец» под командованием капитана-лейтенанта Дмитрия Флагова. Десять <звы> минут Я вот первый, первый раз, когда был, я делал фотографии. Я думал, что высоко вообще ничего не получится.